Друзья, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» началась полезная консультация. С вами Ксения Бобрикова. Сегодня будем говорить о льготной ипотеке, которая рассчитана до 2020 года, до 1 ноября. И у нас в гостях с радостью представляю юриста финансового консультанта Елену Феоктистову. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, телефон прямого эфира 635-85-72. Пишите, задавайте, звоните, задавайте свои вопросы. Надеюсь, мы исчерпывающе вам ответим. Елена, как я уже сказала, президент в апреле сказал, что будет действовать льготная ипотека 2020 года до 1 ноября. В чем ее преимущество? В чем там суть? И насколько она льготная по сравнению с другими? если мы будем говорить вообще о разных программах, сейчас действительно очень много и военная ипотека, и ипотеки для молодых семей, и просто семейная ипотека и так далее. И есть еще вот такой вариант, как льготная ипотека, которая была введена этой весной. Ее идея заключается в том, что она распространяется исключительно на первичное жилье. То есть это или квартира в новостройке, У -у -у. или уже возведенный дом, но, но купли-продажи да? купли через застройщика. То есть они могли издать его, но это ни в коем случае никакой не договор переуступки. Это прям прямая продажа от застройщика квартиры физическому лицу. И э, распространяется ставка 6,5% годовых. Вот прям 6,5% и не на секунду. Ну, к... <с больше. Ну, даже многие банки говорят о том, что можно даже и 6,1% взять, и 6%, потому что есть некоторые преференции. Конечно же, у вас должен быть официальный оклад. То есть вы должны зарабатывать по-настоящему и подтверждать свой доход. То есть и работаете уже минимум на одном месте где-то полгода. Полгода, да. А еще какие там требования есть, чтобы стать участником? Это ну, вообще ограничения, по сути, по гражданству, все остальное. То есть это вы должны быть гражданином Российской Федерации, и тогда вы попадаете в эту программу, и дальше уже по объекту, если это новостройка, все, мы вправе претендовать на льготную ипотеку. Ну, А какую сумму, кстати, могут одобрить? Вот если а, по Петербургу взять? 8 миллионов. То есть по Петербург, Москва, Москва область, Ленинградская область, миллионов. 8 миллион, до 8 миллионов mm -hmm. должна быть сумма, а регионы 3 миллиона. А вот скажите, а какой тогда должен быть первоначальный взнос? Там есть какие-то условия? 20% да. Не меньше? Нет. Не меньше. Нет, ограничения Хорошо, а Вот смотрите, мы уже сказали, что льготная ипотека действует до 1 ноября. Вот если я 1 ноября приду с пакетом документов, у меня их примут на участие в этой нет. программе? Нет. Дело в том, что законодатель он подчеркнул о том, что до 1 ноября вы должны заключить собственно, договор ипотечного кредитования. А так как банку требуется время на оценку вас, как платежеспособного заемщика, если новостройка не аккредитована была банком, то, соответственно, оценить новостройку. Я рекомендую все-таки не позднее там 10-15 октября подавать документы, чтобы весь процесс пройти и уже до 1 ноября заключить договор. Я читала, что вроде бы как вот с льготной ипотекой а банки более ужесточают требования к кандидатам. То есть там, допустим, прописаны такие вещи... То есть банк может носить в одностороннем порядке какие-то изменения вот, по поводу ипотеки. Это правда или нет? Или там в принципе стандартные? Нет, условия в основном требования. стандартные требования. Да. То есть у нас банки и так <coughs> правила ипотечные, они зачастую одинаковые. Здесь есть, есть вот это вот льгота, связанная с тем, что государство будет субсидировать недостающую часть, и таким образом физическое лицо получает ставку повыгоднее. Но по факту все требования будут такими же. То есть... Жесткие условия соблюдения, связанные с платежами, с нарушением сроков оплаты, с регистрацией объекта, если мы купили в новостройке, мы должны будем перевести право собственности, оформить залог и так далее. И так далее. Это все нужно соблюдать. А вот страховка такой ипотеки, может быть, она будет какая-то слишком большая? когда а... то на то и выйдет. <с> Вы знаете, если давайте вот здесь вот вообще отдельно немножечко углубимся. Дело в том, что все банки на страховках зарабатывают. Да. И э, каждый раз, когда мы приходим в банк, если мы заключаем там потребитель кредит или кредитную карту то у нас есть так называемый период охлаждения 14 дней и мы можем отказаться от этой страховки то в ипотеке есть нюансы угу. а, почему потому что страхование зафиксировано в самом законе об ипотечном страховании и соответственно отказ от страховки в данном случае может действительно изменить риски для банка угу. и как следствие изменить и для вас условия и важно выбирать важно проводить переговоры не нужно бросаться сразу на первые страховые которые предлагают Банк. Ну, просто они там так различаются, где-то 25 э, тысяч рублей за год, а да, где-то 4, ну, 6-7 тысяч. То есть да. ну, как вот выбрать? Да. Ну, предлагаю... Есть ли у тебя такое право выбирать, если ты уже в какой-то банк конкретно обратился за ипотекой? Конечно, да. Вот, Все-таки да. Конечно, да. Никто не имеет права вам отказывать. Понятно, что банк будет говорить, ну вот эта страховая компания у нас не аккредитована, мы с ней не работаем. Но э, это не мешает вам сказать, хорошо, дайте список, с какими вы работаете, угу. проанализировать везде предложения, а может быть даже прийти просто не, от, так скажем, не по каналу банка, угу. а самостоятельно прийти с улицы в эту страховую компанию и, и спросить вот такие такие условия и сколько это будет стоить. На практике бывает дешевле. Ну, здесь нужно не бояться проводить переговоры и не сразу не бросаться в первое попавшееся предложение. То есть если тебе банк сразу предлагает, не надо. Лучше действительно Оценить, домары, да. Если вам говорят, там, двадцатка за год, ну подумайте, ну, а это стоит. Это грабительская <laughs> ну, То есть еще, еще и, я же ежемесячный платеж по ипотеке плачу, конечно. еще и страхование дополнительно. Это все равно будет на круг выходить. Елена, скажите, пожалуйста, вот в городе сейчас реклама есть, и насколько, не знаю, насколько она правдивая, что 0,1% да, за кредит это правда или нет есть такие новостройки Скажите, поясните. да да да а, здесь идет льгота уже от самого застройщика то есть это такой маркетинговый ход он настоящий это рекламная акция это рекламная кампания от застройщиков а, они действительно предлагают ставку 01 или даже 001 где-то да, да, где в некоторых моментах но, но только на первый год то есть а, вы вот, заключаете значит. договор с новостройки и первый год у вас ипотека идет под ставку 1 сотая. а потом уже соответственно вы попадаете в программу льготной ипотеки от государства по 6,5 или ниже, если банк дает тоже какие-то дополнительные преференции. Ну вот все-таки вот 6% я пока не встречала, но вот вы сказали, что уже такое тоже есть. Но это как преференция действительно от, от самого банка, банка да, дополнительная. Там идет условие, если ты оформил через онлайн, если у тебя был онлайн-показ, если ты перешел по какой-то ссылке по какому-то специальному сервису, и они так дополнительно-дополнительно дают всякие э, скидки. А что сейчас у нас происходит? Вот с первичка более-менее понятно. Что на вторичном рынке? Ну вот если бы мне тоже хотелось бы за 6,5%, к примеру, но на вторичном жилье, где уже возведены стены, где я уже знаю, что дом стоит ну хотя бы лет 5, да, и там все в порядке. Вот там как дело обстоит? Какой а, там проценты, если вторичное жилье? Вот здесь есть льготные, так называемые, виды ипотек, то есть военная ипотека, возможно, mm -hmm. вы слышали, но нужно, соответственно, обладать определенными параметрами военного человека. Есть ипотека для семей, а, с детьми семейная ипотека так называемая когда у вас два и более ребенка и если второй э, и последующие дети родились после 18 -го года тогда угу. вы попадаете под эту ипотеку и она кстати выгоднее даже чем льготная ипотека прежде она сколько она 6 там вот как раз таки даже 6 процентов плюс там зависит от количества детей и дают вот этот так называемый льготный период на определенное количество лет то есть если у вас там двое детей то на три ну, года там еще материнский трое. капитал да? материнский капитал можно во всех использовать это действительно так, то есть он позволяет как минимум или первоначально взнос сделать, или существенно закрыть ипотеку, досрочно получается ускорить выплату, это тоже есть. А какие там еще есть такие нюансы, допустим, если двое деток, то там тоже да, какая-то скидка есть? Есть для молодых семей, это когда не старше 35 5 или 36 в разных, вот я читала в нескольких банках странные были условия, 35 лет хотя бы одному из супругов, то есть если есть молодой супруг, то вы можете попробовать податься как молодая семья и получить тоже выгодные условия по ипотеке. Ну а если есть дети, то тогда я рекомендую оценить именно программу по семейной ипотеке, она более удобная. Скажите, пожалуйста, а вот как, если мы говорим о вторичном да, жилье, как проверить вот чистоту этой квартиры? Какие условия какие есть вот Способы, да, чтобы а, нас не обманули. Да, да. А, вообще, самое главное, вот, когда вы выбираете жилье, в первую очередь попросить, безусловно, документы правоустанавливающие. Угу. А на сегодняшний момент уже свидетельства вот эти вот красивые бумажки не выдают, выдают выписку из Росреестра. Uh, Росреестра, да, кадастровая выписка, так называемая. Желательно, чтобы она была свежая. То есть, если вы ее даже можете сами заказать в интернете, она там стоит 300 рублей, рублей да, uh, госпошлина, и в течение 3-4 дней она у вас будет на электронной почте. Что вы по этой выписке сможете увидеть? Первое, есть ли обременение на объекте недвижимости? Потому что если он находится в каком-то споре, в залоге угу. или под каким-то обеспечением, в Росреестре эта проводка будет. Там такой маячок стоит. Да, да, да. Стоит. И там сразу же есть обременение прав и в пользу кого. То есть, угу. если, предположим, угу. супруги разводятся и один супруг противостоит... Елена, простите, я вас сейчас перебью, мы еще к частоте сделки вернемся. У нас просто есть телефонный Давайте. звонок. У нас приоритет перед телезрителем 635-85-72. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Ксения, меня зовут Игорь из Москвы. Очень вот приятно. у меня такой вопрос. Как воспользоваться программой ипотека для многодетной семьи на льготных условиях? Спасибо ну для начала, для начала конечно нужно обратиться тут, тут смотрите это так, такой же принцип как и везде то есть мы приходим в банк и говорим о том что мы хотим воспользоваться вот этой программой многодетной семьи и нам нужны льготные условия вот и какие причем вот программа по льготной ипотеке она же не ограничивается угу. читать себе еще то есть нельзя например соединить семейную ипотеку вот про которую я говорила где да. 6 и льготную вот это вот две разные вещи вместе то есть, с тем... или в, одну, или в том, да. Угу. Вместе с тем, если у вас есть, как многодетным семьям, предоставляется огромное количество там, субсидий и так далее, и помощи, это тоже вполне возможно э, сочетать. Здесь нужно просто подойти в банк, и вам выдадут список документов. Вы, соответственно, вначале вас оценивают как за заемщика и оценивают ваши финансовые возможности, дают уже одобрение, да или нет. Угу. А потом вы выбираете уже объект недвижимости и начинаем оценивать его. То есть принцип одинаковый везде. Игорь, я думаю, мы исчерпывающе ответили на ваш вопрос. У нас есть еще один телефонный звонок. 635 85 72. Здравствуйте, как вас зовут? Ой, к сожалению, сорвался телефонный звонок. Вернемся с вами, Елена, тогда к чистоте сделки. Вот в Росреестре мы заказали вот эту справку, да. да, получили. Дальше что мы должны делать? Я настоятельно рекомендую попросить непосредственного собственника до покупки, чтобы он предоставил все акты сверки со всеми энергоснабжающими организациями. Газ, для телефония, для естественно, выпить форма 7, форма 9 из паспортного стола, чтобы оценить, во-первых, отсутствие задолженностей по лицевым счетам, потому что потом будет очень сложно объяснять, Доказать, почему да, у вас коммуналки там... 300 тысяч. Долго, да, и почему они не погашены и так далее. Вам придется это через суд уже решать с предыдущим владельцем. А так придут к вам, потому что вы новый владелец. Ну и, конечно же, все задолженности по газу, по электроэнергии, они точно так же решаются. Почему важно еще обратиться в паспортный стол за формами угу. а, о том, кто состоит на регистрационном учете или кто состоял? Здесь такой нюанс, чтобы не было людей, которые имеют право пользоваться этим помещением. То есть а, их не выписали по какой-то причине, они могут быть инвалидами, это могут быть люди, которые оказались в тяжелых ситуациях, и у них есть это право по закону угу. а, пользоваться данным помещением. Так вот, во избежание, чтобы у вас не было дополнительных а, мертвых душ в квартире, желательно, сразу же получить чистые формы 9, о том, что никто не зарегистрирован. Тогда вы будете считаться в максимальной безопасности. То есть, в принципе, подводя итог, частота сделки, обязательно справка из Росреестра и обязательно справка формы 9 и плюс все квитки по кварплате, чтобы не было задолженности. Акты сверки даже, я, да, акты чтобы, сверки, чтобы да. так, по нулям, по нулям, по нулям к моменту перехода на сделку. И тогда уже можно спокойно, как говорится, оформлять ипотеку на эту квартиру и жить неспокойно, что к тебе никто не придет и не попросит выйти. Друзья, большое спасибо, что вы были с нами. Сегодня говорили о льготной ипотеке. Напомню, она действует до 1 ноября 2020 года. Конечно, будем надеяться, может быть, ее и продлят. У нас сегодня в гостях была юрист, а также финансовый консультант Елена Феоктистова. Большое спасибо, что это утро вы провели вместе с телеканалом «Санкт-Петербург». Так что не переключайтесь, у нас много всего интересного. И самую полезную информацию вы можете найти на нашем сайте topspb.tv. Хорошего вам дня и до свидания.